Просто бомбическую тему Прошло всего несколько часов Раз и заработано 500 долларов Тема называется гром трона Платформа создана на блокчейн Поэтому она безопасна, полностью прозрачна Все процессы открыты, логичны и просчитаны Деньги вы начинаете зарабатывать сразу Как только подключитесь к проекту также бонусом на баланс вы получаете бесплатные токены нашего сообщества, на которых вы тоже заработаете деньги. Токены выйдут на биржу уже в октябре 2022 года. Владея токенами, вы владеете частью сообщества Громтрона. Что такое токены сообщества, чем они ценны и как на этом зарабатывают деньги, вы можете прочитать в интернете, но это не главное. Главное, что в Громтронах, благодаря автоматическому выкупу, вы можете сами создавать себе любую зарплату. В проекте есть условия, выполняя которые, вы постоянно можете увеличивать свои доходы. Первое условие – просто подключиться к проекту Гром Трона. Да, вы не ослышались, вы подключаетесь к проекту и начинаете получать доход в криптовалюте Трон на постоянной основе, даже никого не приглашая. Согласитесь, это очень круто. Хотите получать больше – не вопрос. Выполните следующие условия и получаете ничем не ограниченный пассивный доход на ежедневной основе. Для этого подключите 5 человек в свою первую линию, чтобы у вас открылись реферальные выплаты. Буквально вчера к одному из наших участников зарегистрировалось в команду 156 новых партнеров, и за счет реферальных выплат он заработал 22 тысячи трон за одни сутки. Я не смогу рассказать в одном коротком ролике все подробности и фишки, но за 5 лет заработка в интернете я не встречал ничего подобного. Разберитесь в деталях. Обратитесь к человеку, кто показал вам это видео. Он поможет вам подключиться и покажет, как зарабатывать в этом удивительном проекте.